Этот отзыв специально для тех, кто, возможно, сейчас в интернете ищет отзывы на школу Константина Дудина по развитию памяти. Ну, этот курс называется «Феноменальная память 2.0» Вот на момент записи этого видео. Я сам точно так же искал отзывы, чтобы проверить, насколько хороша школа, потому что были подозрения что опять воды нальют, впарят какую-то дичь, и на этом, как говорится, все. То есть ни поддержки, ничего не будет. Только одни обещания. Как происходит с очень многими курсами, которые в интернете продаются. Очень много всяких проходимцев, которые строят из себя там великих гуру и так далее. Случилось так, что я совершенно случайным образом наткнулся на рекламу, именно рекламу, не на сайт, а на рекламу, где говорилось, что в течение там четырех, а нет, пяти уроков, совершенно бесплатно, вы можете познакомиться с уникальной системой, которая позволяет развить память, которая позволяет запоминать большие объемы информации, нестандартные объемы информации. И это все типа легко и просто. Я записался и начал проходить этот бесплатный курс. Сразу скажу, что я знал, что потом после бесплатного курса обязательно будут предлагать приобрести дальнейшее обучение, которое будет стоить каких-то денег. Вот. Но начав обучаться на бесплатном этом курсе, мне стало это все нравиться. Дело в том, что эта методика, первые шаги ее, они настолько просты и понятны любому человеку, неважно, сколько вам лет. Но я не говорю там совсем младенцев но если возьмем так что вот, вот я пробовал своему сыну об этом рассказывать ему 14 все прекрасно работает мне 43 эта же система будет работать и у 60-летних и у 70-летних в общем кто хочет это, это вообще просто легко. Информация запоминается, ну, можно сказать, на раз-два. Да, нужны небольшие тренировки, потому что способы-то нестандартные, мы ими никогда не пользовались, но они работают. Так вот, я параллельно с этим, когда вот первый урок прошел, я сразу же нашел книгу Константина Дудина, «Память как у слона», прям так и называется, «Память как у слона». И начал тоже ее читать, там 200 страниц. Сразу же прям читаешь и применяешь на практике. И удивительная вещь, это работает. И причем, когда ты это выполняешь, у тебя получается, ты чувствуешь, что ты действительно можешь научиться запоминать. Причем запоминаешь ты без особых усилий, не так, как мы это все делаем, как мы привыкли все это делать. Когда прошло пять уроков бесплатных, книгу я тоже прочитал, само собой. И стал вопрос, ну, мне стали сразу же, как я и говорил, прислали коммерческое предложение, то, что вот не хотите ли... Наиболее углубленно обучиться, чтобы развить свою память. Стоимость сразу же была озвучена, но она разная. Я стал искать отзывы. А вдруг это вот вначале-то да, все хорошо, а потом идет какая-то дичь. Начал искать. Сразу скажу, что да, я нашел негативные отзывы. Но их настолько было мизерное количество, и основная претензия была вообще не к самой методике. То есть те, кто писали отрицательные отзывы, они прям в своем этом отзыве писали, что методика супер, все работает, никакого обмана нет. У них претензии были к самому процессу обучения. Но опять же, эти отзывы были от 2018-2019 года, и я так подозреваю, но это я уже прошел обучение, я подозреваю, из-за чего это могло произойти, может быть, просто люди не так поняли, может быть, на тот момент система преподавания какая-то другая была. Короче, на момент записи этого видео, вот этих минусов, которые там указывались, их нет. Дальше. Почему я колебался? Стоит ли покупать обучение или нет? Потому что большая часть отзывов, она старая. Опять же говорю, 2018 год старые отзывы почему нет новых отзывов ну я честно сказать не знаю и были моменты когда мне казалось что прямых эфиров которые должен проводить в процессе там обучения константин их нет Почему-то вот мне так показалось, что как будто все в записи идет, и было подозрение, что со мной вообще общается какой-то бот, ну, не сам Константин и не, как сказать, не его менеджеры, а какой-то бот со мной общается. Но потом в процессе переписки все стало понятно, что со мной общаются живые люди, и меня пригласили на прямой эфир, хотя я там не должен был оказаться. Просто я вот зацепился, говорю, что вот не верю, и все, вот есть там, я нашел пару негативных отзывов, и не верю, что прямые эфиры были. И меня пригласили на один из таких прямых эфиров, где я убедился, что да, действительно, все в реальном времени происходит. Хотя я там как, не должен был оказаться. Чтобы туда попасть, у меня должно было быть специальное приглашение там. Я должен был состоять там в какой-то группе, но меня в ней не было. Это... Я как в качестве исключения попал туда. Вот, Убедившись, что все в порядке, я... Принял решение обучаться. Выбил скидки себе, сразу скажу. Потому что вот из всех минусов, которые есть, он один. Лично для меня это один минус был. Цена была высокая. Я не был готов оплатить за обучение такую сумму. Да, оно стоит этих денег. Но лично я готов не был оплачивать такую сумму. Тем более сразу. В процессе переписки мне пошли на уступки и снизили цену. Не буду говорить насколько, потому что это, ну, ну, это неправильно будет. И мне сделали в два захода, в два платежа. То есть я сначала одну сумму оплатил, а потом еще половину. Началось обучение. И там, да, действительно, давал, давались. Методики, которые в бесплатном курсе, пятидневном, их не было. И в книге они тоже не описаны. И эта информация очень ценная. Константин, кстати, говорил, что прежде чем что-то учить, учиться чему-то, необходимо как раз-таки сначала изучить саму технику запоминания. Она называется мнемотехника. Я так прохладно отнесся к этим словам, типа, ну, как-то вроде чушь какая-то. Но в процессе уже платного обучения я понял, что да, действительно так. Если бы нас всех в школе, в институтах, там, в детских садах учили сначала мнемотехники, то я не знаю, там двоечников и троечников просто не было бы. Потому что даже если тебе предмет не нравится, ты не можешь, не знаешь, с какой стороны к нему подойти, и как его выучить. Там даже формулы можно запоминать по этой методике. Физика, там химия и так далее. Вы практически не напрягаясь, можете все это запомнить. Более того... Запомним, запомнив, вы можете это воспроизвести, воспроизвести не то, что на следующий день, а там и через два дня, и через три дня вы можете рассказать то, что вы учили. Но учили нестандартным способом. Учили, ну, можно сказать, играючи. То есть все само запоминается, вы представляете? И это нужно в школах внедрять. Проблем меньше сразу станет и учителей, и у учеников. Если бы я знал это раньше, да я бы... Ну, отличником я бы точно смог бы стать. Потому что я учился хорошо, но очень многие предметы мне не нравились из-за зубрежки вот этой. Очень сильно я ненавидел историю. Это был просто какой-то кошмар, когда вот эти вот даты там... За всю жизнь я там, когда учился, я запомнил хорошо только одну дату, это ледовое побоище. Я не беру там отечественную войну, у которой даты все знают, а такие, то что уже не в нашем веке было. Если бы я эту методику применял, для меня это вообще не было бы проблемой. Я все даты мог бы выучить, Там вечером начал учить, утром рассказал, все получил... Пятерку, и все хорошо, это все легко. На примере своего сына скажу. Значит, задали им стихотворение выучить Блока. А там так написано, что даже взрослый человек не сможет запомнить его с первого раза. там Я не знаю, сколько раз его нужно повторить, я про стандартного человека говорю. Я, в общем, начал... Вместе с ним его учить, но учить уже по этой методике, в процессе обучения, который я получал. И это стихотворение было выучено. Я, так как уже был знаком, ну, несколько уроков прошел, выучил его и смог рассказать его и на следующий день, и там через три дня. Я его даже до сих пор сейчас помню. А оно сложное. Мой же сын, он его выучил. Но сам процесс припоминания, он идет, когда это вы первый раз вообще все делаете, ну, эту методику применяете, немного, ну можно сказать, тормознуто. И ему учитель поставил тройку только за то, что он медленно рассказывал, то есть он припоминал каждое слово, вот прям дословно он припоминал, и... Учитель не понравилось, что типа, ну ты чё так, так, так долго рассказываешь? Два он ему поставить не может, а он бы два бы получил, вот я уверен, именно за это стихотворение, потому что он сложное. И я считаю в данном случае, что и тройка была необоснованно поставлена, потому что какая разница, я вам рассказываю, сколько бы времени не прошло, мне никто не подсказывает, я рассказываю его. Но, тем не менее, тройку ему поставили и так сказали, ты слишком долго типа вспоминаешь. Это вот из живых примеров. Потом я применял эти методы уже на себе, методы, которые учился в, в повседневной жизни. Сейчас не буду об этом рассказывать, а то видеоотзыв слишком длинный получится. Все запоминается очень хорошо. Главное, не останавливаться и практиковать. И потом в процессе практики уже вы будете прям за секунду вот так раз, и, и припоминание идет, и можете ассоциации там какие-то делать. Но это все в процессе. Поэтому я рекомендую это обучение вообще всем. Единственный минус, вот я говорю, это цена. Но тут, как говорится... Тот, кто систему эту разработал, он имеет право вообще там хоть какую цену ставить. Суть в том, что эта методика, она рабочая. Эта методика преподавания, даже не методика, а вот сам курс, это не какой-то говнокурс, он действительно рабочий. Таких курсов очень мало, за которые ты отдаешь деньги и на самом деле получаешь то, что ты заказываешь, не какую-то воду, которую переливают туда-сюда-обратно или лапшу на уши, а самое настоящее обучение, которое приносит вам пользу и будет приносить пользу. Ну, что еще сказать я здесь могу? Я очень рад, что познакомился с этой системой. И мой отзыв вот такой получился больше, чем даже на 15 минут. А, ну еще в конце добавлю. Почему нет положительных отзывов? Да потому что люди, они как, если что-то их устроило, они не будут кидаться и рассказывать об этом вот на камеру. Так человек устроен. Вот если он получил то, что он не заказывал, то есть негатив, он заплатил за одно, а ему там, ну, как обманули, получается, его. Вот тогда, да, тогда человек и видео может снять. Ну, а текстовый, текстовый отзыв негативный, да, пожалуйста, с легкостью. Прям раз и все. И все, мы, все вы должны понимать, как это работает. Ну, я надеюсь, вот мой отзыв будет разбавлять все это. Отзывы, которые, ну как, э, мой отзыв будет плюсом к положительным отзывам, которые не сняли. И да, я его снимаю по заказу, но по заказу не за деньги. А, даже не по заказу, а по просьбе снимаю самого Константина, который попросил всех своих учеников, кому не сложно, напишите. А он нам за это скинет еще бонусную информацию, которую мы можем получить от него бесплатно, то есть не записываясь еще на какой-то очередной курс, те, кто видеоотзыв делает, мы это получим. Я считаю, что это правильно, потому что опять же, человека, если все устроит, но ну, не будет он отзывы это делать за просто так. Да, как может и стать человек, 2 сделать. Но вот я лично не стал бы делать этот видеоотзыв, если бы я не хотел получить еще полезную информацию от него, которую я в сети могу просто либо не найти, либо потратить очень много времени, чтобы наткнуться на нее. И то, не знаю, встретится мне эта инфа когда-нибудь или нет. И этот отзыв я делаю с радостью, потому что меня все устроило, кроме цены. Вот такой мой честный отзыв. В общем, если вы даже прочитаете просто книгу, найдите ее, она на литресе есть, память как у слона, вы ее прочитаете, вы не пожалеете. Это не будет зря потраченным временем, и вы можете применять полученные знания прям тут же, не отходя от кассы, как говорят. Ну все, всем пока.